В нашей жизни всегда есть помощь правильная, но мы можем и помощь от врага брать. Вот сейчас, когда у меня получился в Минске перелом моего позвоночника, мне предлагали всякую такую помощь, которая не от Бога. И мне сулили, и тогда, когда у меня началась опухоль, мне сулили такую помощь, мы возложим руки, мы сделаем то, у тебя все пройдет мгновенно. И боли пройдут. И сейчас мне предлагали такое, как бы сказать, что другой человек поставит мой позвоночник на место. Я долго молилась, но я понимала, что это будет капкан для меня. И даже если я получу мнимое, видимое какое-то исцеление, я потеряю гораздо больше я потеряла свой духовный покой и душу свою. То хоть однажды в жизни я обратился за такой помощью, человека-человека без Бога, помощь от врага, которая неестественная, ожидая ложного чуда, ложного. Этого сейчас так много, поэтому это очень важные лекции. Почему? потому что они помогут разъяснить человеку, где истинная путь, а где ложный. Когда мы приувираем связь лжи, что делает наш ложный, даже если наши предки это принимали, это тоже переходит. Такие люди становятся должником нашего врага. И дьявол будет упорно требовать плату. Что человек будет в своей жизни переносить? Чем Он платит? Вот посмотрите. Если мы не с Богом, если мы не верим в Него, если Он нереален для нас. Семь дней, которые я провела в прошлую субботу, когда началась эта боль, я каждое утро, или когда дремала, сидела, я лежать не могу. Я с такой радостью открываю глаза и думаю, опять новый день. И я могу его провести с Иисусом. Я так благодарна. Я так рада. Но чем мы платим, когда мы делаем не то, что угодно Богу? Во-первых, мучение психики. Мы можем даже, видимо, что-то правильное делать, но без Бога. Аномия, грех. Как его перевести? Это все, что мы делаем вне Бога. Нам кажется, что это правильно, но грех – это все, что мы делаем без Бога. Это очень обширно, но это другая лекция. Чувство вины. Если оно губит и верующего человека, значит, он что-то, он не дал себе сделать истинное переливание, духовное переливание свободы от Иисуса Христа. состояние подавленности. От него надо освободиться. Депрессия. Мы очень легко говорим «у меня депрессия». Ну, на каждый случай. Что-то не так, как нам кажется, мы говорим «у меня депрессия». Но мы как бы этим хвалим нашего врага. Мы как бы отказываемся этим от помощи. Сегодня мы будем реальное переливание делать. Примите его, Пожалуйста. Вы знаете, за эти годы перенесения болей, трудностей, даже когда я была шесть лет назад, я снимала в Тапасалу одну квартиру, и у меня была там ночь такая же. И я умоляла Бога, чтобы Он дал мне духовные силы обратиться только лишь к Нему. Боли были ужасные, и я задыхалась. Реально задыхалась. Я шла на балкон, я все равно задыхалась. Я знаю, что это такое. И тогда я подумала, если сейчас придет скорая, все будут показывать пальцем на эти лекции, на программу и скажут, о, она не действует. Смотрите, это неправда. И послежат Иисуса. Там же на балконе я Спустилась на ноги и просила Бога, чтобы он не отдал меня врагу и миру сему, чтобы он сам. Но ту ночь Бог помог выдержать, а дальше пришла помощь. Нас может угнетать в этом мире чрезмерный неконтролируемый аппетит. К жирному, к сладкому, к мясу. Я не знаю к чего к сахару конфетам шоколадам это равна к тяге к алкоголю ничего там нету это тяга есть тяга потому что алкоголь нас помогает отойти от чувства подавленности так это делает и все сладкое и все остальное. Бог хочет нам дать свободу. Сигареты, сладкое. Это может быть и тяга в своей духовной, интимной жизни, где угодно. Но все это приносит болезнь и смерть. Человек раздваивается, он не чувствует спокойствия, он не знает, что такое мир. И вы знаете, в этих ситуациях очень часто в душу человека входит озлобленность и, может быть, даже ненависть к остальному миру, потому что настолько больно, настолько страшно, и ты думаешь, за что? Что? Какой выбор в этой ситуации? Продолжать жить со своими связями, зависимости, отдавать себя врагу? Ведь этим мы показываем, что Иисуса нет. Маленький мальчик был в зале, была лекция. И говорили, как нету человека того и сего и сего и надо там, оттуда и оттуда, то и все получать. Лекция была про кальций. А мальчик спросил после лекции, а неужели они не верят в Иисуса, пятилетний? А что они не знают, что он может все сделать и дать? как мы живем и как мы говорим, как мы относимся. Это наше свидетельство. Мы можем сделать, выбрать другое. И вот там, в Екатеринбурге, я просидела ночью опять на стуле. Маленькую заплатку сюда сделали. У меня было такое широкое одеяние. Я была и в другом весе. И никто не увидел, что я каждую ночь отсидела и все эти носила эту повязку здесь. Ну вот так. Но мы сделали так, чтобы она не была видна. 30 дней. А еще подготовляться надо. Холод был жуткий. И каждые ночи к утру я смотрела, ну как там. И молилась, и училась, и выступала. Исповедать наши грехи Иисусу. Я была на коленях и спрашивала. Если есть какая-то связь, которая меня связывает с иным Богом, я проверяла свою душу, сердце, вот это была моя работа на коленях. И я спрашивала, может быть, есть где-то ненависть, может быть, есть где-то обида, может, есть какое-то зло, которое живет во мне, что ты Иисус. Я знаю, что ты можешь это сделать. Я знаю, что ты можешь во мне вдунуть новую кровь, новую жизнь. Но если у меня есть препятствия, скажи мне, пожалуйста. Вот так я проводила свои ночи. Я получила полное, хотела получить полное прощение, освобождение. На десятый день, десятое утро, я встала, пошла к зеркалу, начала делать опять повязку, простую из глины, больше не было ничего. Глина и уголь. И вы знаете. Там была такая маленькая дырочка в этой опухоли, и все ее нутро вылилось. Маленькая-маленькая дырочка. Я из выученной физиологии и анатомии знаю, что раковая клетка, это очень редко случается, когда делается аглутинация, и самый генерал иммунной системы, эта клетка, идет... Бороться с врагом и уничтожает его – это очень редко, но это случилось. И работа пошла дальше, и мне не надо было никуда больше обращаться, ведь Иисус может сделать это из глины, из песком и как он. Всякие у нас примеры. Потому что Он заплатил за нас высочайшую плату. Я говорила каждый день, «Боже, ты заплатил за меня цену, жизнь, кровь своего сына. Я могу быть оправдана, я хочу это принять, но я хочу быть чистой. Твоя цена – это моя праведность. Не моя, а твоя праведность на мне. И я могу этой защитой идти и просить». Прощение и свобода, предлагаемая Богом, – это наша реальность. А вы знаете, для этого надо иметь веру. Люди думают, что вера – это что-то такое огромное. Простая детская вера. Совсем простая. Искать ее и радоваться. Для того, чтобы получить свободу, нам нужно исповедовать все, что в нашем сердце. Самые сокровенные тайны наши, все, что болит в сердце, не осуждая ни себя, ни других. Первый шаг к освобождению – это признание. Мои признания. Почему мы можем это сделать, если вы откроете 1 Петра 18.20? Это фантастика. За нас все заплачено. Это фантастика. Мы должны знать, что мы не тленным серебром или золотом искуплены от всей этой меской и суетной жизни, которые нам отцы предали. По драгоценной кровью и ксиста, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Я читала это десятки, я читала это сто раз. Я смотрела здесь не для вас, а для меня. И если я выживу, если мне придет помощь, но я буду терпеть так долго, когда помощь придет от Бога, от той программы, которую Он установил для меня. Для вас. И вы знаете, вот сейчас, когда я молюсь, и вот эти дни, когда я молилась, я дам вам обетование которое бог мне давал и я знаю что он это сделает так что вы можете меня смотреть уже другой а то уйдет я все время когда становилась на колени моя единственная жажда стать такой как Иисус но хоть чуточку походить на его характер Все обетования, эти 1578, я не знаю, может, их больше, они служат для нас. Но мы не получаем от них пользы, если у нас нет веры. «Не бойся, ибо я с тобой». Это Исайя 41:10. Но мой любимый текст, когда я свое духовное «я» и сердце возложу здесь, Принимаю это обетование через веру, которая мне дана. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. На эстонский, там немножко текст еще лучше. Там сказано, не бойся, я рядом с тобой, я твой Бог, я на правой твоей руке». сегодня для армии тоже нашла обетование и для себя а это Исаия глава 57 18 я видел путь его и исцелю его я буду водить его и утешать его и сетующих его я исполню слова, мир, мир, дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. Но здесь есть еще условия. Мы должны отвечать своим сердцем. А сердце должно быть просто, оно может быть сокрушено. Но сокрушенного сердца Бог не отвергнет. Оно должно быть низким духом, невозвышенным, не надменным, не себялюбивым, не своеправедным. И если мы сегодня возложим руки, этот текст меня там, в далеком Петербурге и в Екатеринбурге, как я начала ехать от одного до другое, спас. Но он спас меня потому, что я через веру, как теплое дыхание, как новую кровь дала его влить в меня. И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов. их. Это гораздо больше, потому что Иисус сказал, иди не греши больше, и ты будешь здоров, и ты будешь исцелен. Это гораздо больше. И это может нам сказать только Иисус. Но видите, это не было первый день, это не было, не надо было ехать длинный путь, а не повернуть назад. Начать работу, которую Бог дал, выполнить ее и только на десятый день. И наречешь имя Иисус, и надо было это постоянно. Мы хотим очень быстро все получить, на секунду. Но у Бога путь для нас для каждого отдельный и прося господа спасти нас держать его обетование держаться будем думать об этом обетовании как об игле переливание крови пронзающий нашу кожу проникающиеся в нашу вену снабжая нас новой жизнью и это входит в нас я что больше читала, тем больше верила в это. Я читала, читала, читала и читала. Принимала, принимала, принимала. Мы не видим дуновения ветра, но мы можем ощущать, это работа каждого из нас. Это никто другой не может сделать. И если мы формально читаем Библию или вообще отрекаемся от него, не ждите ничего. Но просто не ждите ничего. Вам будет помогать враг. И вы получите сотни других теорий. Делай то, не делай все, И вам будут сулить. Обращаясь к Евангелию от Иоанна, здесь два текста, которые я нашла, которые я считаю как духовное переливание. Мы должны настроить наши мысли и быть уверенными в реальности помощи для нас. Как ребенок маленький, перед, на коленях я просила и говорила: ведь, Боже, если ты это здесь сказал, значит это мое. Потому что Иисус умер за меня. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Если мы не будем это Слово брать, как наш хлеб, если мы не увидим здесь крови Иисуса, мы не живы, мы духовно мертвы, даже если вы получите какое-то исцеление. Иоанна 663 ⁇ это мой любимый текст, я уже его вам показывала. Дух живо творит, плоть не пользует немало, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. 63 стих объясняет 53. Ибо кровь жизни в 53 стихе ⁇ это Слово Божие. Но это не факт. Это должно стать нашей каждодневной истиной. Бог обетовал, что если я верю в Него, Он возобновит юность мою. Даже если я буду устала, даже если мне невозможно ходить, Он даст мне силу, как орлу, взлететь заново. Лука 11913 9, 30, 13. О, сколько! Вам кажется, вы это знаете. Вы можете это знать, а пользуетесь ли вы этим? Вы можете все знать тут, а пользуетесь ли вы этим? Вот так вот, как игла переливания. И я скажу вам, просите, да она будет вам. А что значит просить? Не уставая. Просить не уставая. Вот тогда будет вам. Ищите, а что это значит? Искать – это значит время, это значит не поддаваться боли, не поддаваться временным трудностям, искать с Иисусом. И находит ищущий, и стучащему отворят, стучать, стучать, как эта бедная вдова стучала, стучала, пока ее впустили. Если вы слушали эту лекцию о больной, о женщине, которая получила исцеление, Случайные, случайные такие толчки к Богу, они не дают результата. Это истинное, жаждущее, серьезное отношение и вера, когда ты не поддаешься, потому что твердому духом Бог дает мир. Мир. Потому что я знаю, что сейчас мне больно, и сейчас у меня... Там но я знаю, что Бог сделает и поможет свою работу закончить. Или если попросить, попросить яйца, подаст ему скорпион. Ну как же? Но ну разве мы не верим в наши собственные молитвы? Но ведь дело не в том, о чем мы молимся, а дело в том, кому мы молимся. Почему мы молимся? Потому что кровь Иисуса дает нам право Итак, если вы будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный даст духа Святого просящим у него. Моя маленькая внучка Мария всегда знает, что если она что-то попросит, она это получит. Если вы у нее это спросите, она сто процентов в этом уверена, а знаете почему? Потому что она знает, что я ее люблю. Она абсолютно уверена. Но также с нашим Отцом Небесным. Если мы, люди, даем, что ж, Отец, Иоанна 6, 47, 48, 51, истина, истинно говорю вам, верующие меня имеют жизнь вечную. А почему мы живем, как будто у нас нет этой жизни? Мы имеем жизнь вечную. И кто ее может от нас украсть? Только тот лгун. Я есть хлеб жизни. Каждый день с Иисусом. Ш какая жизнь? Это жизнь победы. Я хлеб живой, шедший с небес. Я дущий хлеб сей будет жить вовек. Какие обетования? Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдал за жизнь мира. Вот плоть, вот хлеб, полный, полный, тяжелый, множество. Этому должно следовать следующая лекция. Мы вступим в ведем обетование. Это фантастика, что Бог нам дает. Это, это мир. Чудо, чудес. Мир с Богом. Реальный мир. Итак. Если Сын освободит вас, а почему вы в этом сомневаетесь, то истинно свободны будете. Это дает свободу, когда тебя бьют на одну щеку, повернуть другую. Это не так, как мы читаем, что поворачивай. Но мы свободны тогда. Это совсем другой смысл. Мы свободны терпеть, не огорчаясь. Нам нужна живая вера. Теперь люди говорят, а у меня нет веры, а я не верю, а я не хочу. Но мне слово, хлеб небесный, говорит Римлянам 10, 17. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. Бог дарует веру, говорит он Иоанна 6, 29. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие чтобы вы веровали в того, кого он послал. Это дело Божие, дело всей его жизни, а нам это надо только принимать, дать нас создавать. Если люди говорят, что у них нет веры, я открываю Римлянам 12.3. По данной мне благодати, всякому из вас, говорю, всякому, всему человечеству, каждому, не думайте о себе более, нежели должно думать. Не думайте, что вы высоки, пользуясь Святым Духом. Но думайте скромно. И теперь смотрите, что здесь сказано. По мере веры, какую каждому Бог, каждому Бог уделил. Каждый человек по этому обетованию рождается в мир сей с долей своей веры. А Бог говорит, пусть это будет... хоть зерно горчичное, вы его пользуетесь им. Открывайте обетование и берите. Вливайте в себя кровь, вливайте в себя жизнь, вливайте в себя. Просить спасения Господа есть воля Божья. Вы согласны? Это, это молитва, которая всегда будет исполнена. Бог спасает под сестом переливания своей жизни в нас, через Его Слово. Вы сегодня дайте это переливание в себе сделать. Пейте, пользуйтесь, вставайте, пробуждайтесь. Мы можем встать на колени, держа руку на любом обетовании, представляя, что после того, как мы попросим у Бога, а Бог есть Тот, Который никогда не лжет, В нем нет же исполнить какое-то из них обетование, кровь начинает перетекать в нас, и мы получаем просимое. Мы не получаем, говорит Иисус, потому что мы не просим. Мы думаем, что мы просим, но мы не просим сердцем, мы не просим с верой, мы не просим с чистотой, мы не просим искренно, что мы готовы все отдать, чтобы быть чистыми. Мы можем вообразить, как в наши вены начинают поступать кровь обетованного освобождения. Я исцелю тебя, Эстеп, читала я тогда и держала каждую ночь, все время в руку там. И сказала, ты у меня все отбери, все, что грязное, все, что ненужное, все, что препятствует. Но я не хочу исцелиться для того, чтобы свою жизнь жить, а для того, чтобы жить твою, Иисус, для тебя. Рука веры может нам все принять. Вы можете вот эту руку вытянуть и начать отсюда все ягоды, гранаты, все, что здесь есть, брать, брать и брать и получать. Целую Вселенную. Такой путь, который только Бог может вам уготовить, не человеческий, не маленький, а вечный. Принимайте и всю веру, и поблагодарите Бога за сделанное. Я его благодарю за жизнь, которую он мне дал, и за встречу с ним в 92 году. За все дни, за все годы, за все встречи, за все то. За этот отрывок, который начался и по вероятности кончится, но он будет его, полностью его. Нам необходимо понять, что собственными силами просто невозможно обрести победу над любой нашей трудностью, на пагубной привычки, на, на какой-то то, что у нас здесь живет, и мы не можем от этого освободиться. Люди по причине плоской природы, мы все плоские, мы люди, мы не способны соответствовать требованиям духовной, духовной жизни. Небес закона, потому что мы преданы в рабству дьявола. Вильнерам 7.14, ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, я продан греху, как мне грешному освободиться? Мы преданы греху, потому что являемся частью человеческой семьи. Вот мы здесь, и нам хочется выйти к свободе. Потому порицаниям не помогаем, ибо мы нуждаемся в помощи. Мы помощи любви и взаимопонимания с окружающими нас. Не ощущали ли вы, когда вам трудно, что так хочется, что кто-то постучится в вашу дверь, постучится, и придет и скажет простые слова. Очень простые. Тебе трудно? Можно я посижу с тобой рядом? Просто посижу. Иногда молчание гораздо лучше слов. Нам нужен ключ к двери темницы, где мы освещаем, мы не свободны, где наши зависимости, где наша маленькая жизнь. А вы знаете, что идолами могут стать наши любимые люди? Близкие нам люди могут сделать все, что мы бы упали туда-вниз, а никогда не пошли наверх. Это страшно. Выбирать Иисуса, любить Его больше, это предлагает нам Бог, любить Его больше в своей собственной жизни. Это ключ от зависимости, которой мы заточены из-за нашей греховной природы. Единственное, что поможет выбраться, это ключ Золотой ключик, который должен отворить наши темицы, как у Боротина, сказки. Но иначе никак не выйти. Как рабам греха нам нужно искать ключи к освобождению. Давайте прочитаем римляна 7.15. Потому что не, не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Еще, еще все делаю и делаю. Мы не можем сами себе помочь, нам нужна помощь свыше. Дайте себя вдохнуть сегодня новую жизнь, новое начало, как называется наша программа. Есть такой ученый, профессор Рейнольдс из Чикагского университета. Я читала его работу, и там очень удивительная мысль. Вы думаете, что человек может создать лекарства? Нет. Все есть. Все уже создано. Человек может только и должен узнать, что ему необходимо и где это найти. Вот это наша программа. Вот это мы ищем. Это биология. Найти те то, что помогает человеку, то, что создает его. Вновь. Вера, спасательную силу Иисуса должна быть рядом, должна быть с нами. Это наш золотой ключ спасению. Этот золотой ключ поставил меня на ноги там, голодным и холодным в Екатеринбурге. Он дал мне силы, когда у меня нога отнялась, а здесь были крупы. Делать лекарства для них на одной ноге и на двух этих костылях. Целые литры, литры, литры. И петь. Римлянам 10-10. Потому что сердцем верующим праведности, а устами мы проповедуем ко спасению. Так важно, как мы общаемся с людьми, с людьми, что мы им говорим. Как это опасно, когда мы говорим прохие слова, в которых нет Святого Духа, которые говорят об унынии, которые говорят о неверии. Когда мы отнимаем у других людей с этим надежду. Нам надо нашими устами признать, что это действительно происходит в нас. И не бояться сказать вслух, что мы победим, что инъекция духовной, Духовное переливание происходит, и мы принимаем это. Вера необходима для спасения. Не боятся, люди боятся. Если я сейчас скажу, а это не случится, что со мной будет, что обо мне скажут, значит, вы еще колебаетесь. Вера необходима для спасения. А может быть, этот случай, что у вас сейчас заболевание, поможет вам встать на новый уровень веры, покажет вам, что вам необходимо для того, чтобы выстоять и выиграть, победить еще чуточку чего-то. И это будет радостью для вас, это будет вашим приобретением, преобладанием. Ибо только через веру Господа Иисуса мы спасаемся. Но и во всем, что мы сегодня делаем, Новое начало без веры Господа пустое. Так говорит Библия, источник истины. Это наш золотой ключик. И вам дается вотворение для ваших каждого дня, свой ключик. Свой, свой, свой ключик. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это можно даже использовать при нашей болезни. Это наш фраг. Это тот, который говорит, у тебя ничего не будет. А если Бог дал программу, если Он сказал, что это будет, я Наташу сюда, Холодову, на руках принесла. Много-много лет назад, уже не знаю, сколько. Пятнадцать. Была у нее кошка и собака. Она очень тряслась, что кошка вдруг убежит. Собаку мы всех, а Я не знала, кого держать. Либо ее на руках, либо кошку, которую удирала, либо собаку. Вот мы так ехали в этом автобусе. И она сказала: "Ты знаешь, что мне только месяц жить, и знать не хочу об этом. Почему? Потому что я знаю совсем другое. Потому что я знаю, что наречено имя ему Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов и спасет. Он спасет. Он даст победу. И мы начали." И начали, и начали. Все, что неправильно, изъяли. Ну вот. Это не значит, что нет борьбы. Каждый день борьба. Но это значит, что есть победа. Вот уже кошки нет. И собака болела, как хозяйка. А хозяйка все живет и живет. Вот так вот. У нас есть Иисус. Верьте в Него. Сделайте это переливание крови. Благодарите Бога, что мы имеем сегодняшний день. Не жаждуйте многого, будьте скромны. А скромный человек всегда благодарен тому, что он имеет. Аминь. Спасибо вам большое.